Ну это бля, я понимаю, что я буду и перед камерой, и как ребенок. Стропищем пищи. блядь. Ты мне показывал да. мы Ну и последний, наверное, держимся за какие-то приоритеты, не знаю, что такое хорошо, что такое плохо, там, не знаю, вот эти, да, ну, старые мы... приверженцы своих или советских идеалов, блин, еще. Здравствуйте, уважаемые. Салют. Ну что ж. Наверное, стоит немножко пояснить все происходящее. У нас здесь картопля, она же бульба, и котлеты. Все это к чему? А все это к тому, что котлеты у нас белорусские, сочные. Бульба с укропчиком, варененькая. Значит, нам стоит отведать... Тематика белорусская сегодня. Значит. Да, нам стоит отведать белорусские настойки. Иван, приглашаю тебя в виртуальный алкатур. В Беларусь. О. Три настойки э, фирмы Бульбаш торговые марки: клюквенная 40 градусов, зубровая 40 градусов, медовая с острым перцем, перцем 40 градусов. Сейчас мы их с тобой продегустируем. Так а это что буль буль тут сбоку один буль два буль. Три да буль. да да, видишь шкала. Это мерочка буль, что ли? Шкала булей, да. То есть это грамм если, да, Игмаш, Видимо, да. Сейчас мы и проверим на точность, да? Сколько льют? Проводите? Да. С какой начнем? Твой, твой выбор? Не знаю, наверное, пусть луквина пока на десерт. Так. Наверное, пусть будет. Либо, вот что за зубр, мне интересно. Вот, Из поэтому чё? оставим это попозже. Я, я читал этикетку. Поэтому давай медовое с перцем, с острым С острым боздрым. С боздрым перцем. Ну так? как бы да, один буль. Поехали в Беларусь. Поехали. Пересекаем границу Союзного государства. Жахнем. миндас. Как как-то вот по консистенции плотности Вот она самая дешевая перцовка есть вот там на 330, 360 просто или перцовка. Или просто перец? Просто перец и. Она как-то по консистенции даже плотнее или вот что-то вот как-то меда не чувствую вообще. Мне кажется он там так на каждый где-то. Хотя если начнет бросать в жар, ну, то Братья значит, белорусы, блядь. Где мед? Где мед? Ну, мед есть, если в жар бросает. Помнишь, мы чесночно-медовые имбирные пробовали, ролик вот здесь. Ну, после третьей стопки на второй уже, по-моему, уже жарко стало. Артезианская. Это войне. Артезианская. Артезианская. Как это артезианская Артезианская мечуная питьевая вода, спирт и тиловые из пищевого сырья люкс. О, коньяк! Спиртовый настрой перца за стручкового. Пищевые экстракты перца красного жгучего и цветочные пыльцы с меда. Пищевая добавка краситель сахарный коляр 4. Перец. Люкс для Нет. И спирт люкс. а конек просто. Пищевого средлюкса. Коньяк. Коньяк, сразу же. Он такой какой-то сушуный, да, просто там положенный, непонятный перец. Ну, он как бы острый, но не такой острый, как. В медицинских целях бы я ее не брал. Мне кажется, она не сильно концентрированная. Вот здесь даже в составе перец идет вот. Седьмым или восьмым в списке. Так он на дне, видишь, на самом деле. <клёх> Никому не нужный перчик. Перейдем, наверное, к следующему. На волосине зубры, <клёх> что там это за кишка? там? То, что он ел, <клёх> тоже. же... Лобковый волос, Что это за трубка зубная. внутри? Стру стру стру струя, струя. Это стебель э, травы зубровки. Вот он так выглядит. А, да. а к чему тогда зубр нарисован? Потому что зубр жрет зубровку, понимаешь? Трава зубровка. Посмотрите, какой это бульбаш зубровая, Артезианская умягченная питьевая вода. Спиртэтиловый, идентифицированный из зверя и вот теперь спиртованный настой травы зубровки. Трава зубровка подготовленная. А и все. И, дата, и, дата... и, и вот, то есть, И вот это все билеты. Трава да, получается. Здесь, здесь ничего лишнего нету, Никакого калера, никакого э, сахара. А, вот этих есть в обоих. Попробуем супа. И плодово-ягодный -кол -кол суп. Калора. Плодово-ягодный суп. Чего, блядь? Ну давай попробуем с тобой. В Беловежскую пущу. Там же зубры гуляют. Посмотрим, что они В ели, зубры, что они жили. Ой, О, Ну такой, неоднозначный прям вот. Нотки Готэ мало, да? Как бы, как, бы, как бы этих нот тут совсем не мало. Тут травяной настой, поэтому она так... Прям И трава, чувствуется трава. Травой, да. В сторонку, да, трава? Ну как бы на любителя. На корицу это сразу ну, не то. Компотом такой лучше не запивать, в Вообще, ну, так, такой получится. Это, я думаю, на любителя. Мы за собой профессионалы. Да, не угадываем, нифига. А такая это настойка? Ну, а настойка. Ну, настойка у нас считается до 26 на градусов настойка. Нет. Настойка, то есть ты настаиваешь. Мы с тобой пили мои 40-градусные настойки, я настаивал. Нужно настаивал выделить. о том, чтобы мы пили. Откровенно настаивал. Надо пить. Пить надо, да. Вот, и... Хренчик mm -hmm. тоже зачет. Хрен, хрен, прям... хрен тоже юнидановский. Как-нибудь надо на всю юнидановскую продукцию сделать... Воду большую... ромазать. Вот. Я специально делал такой не слишком насыщенный, чтобы он как бы больше... Как сказать... Больше компот, чем там морс. Вот, Легенько, легенько. Хорошо провалилось. Нам будет вот клюквенный бульбаш, еще как мы взять, когда пойдет наша клюква, и мы настоим наш, нашу клюкву. А клюква когда в сентябре где? же пойдет. Да, в сентябре там ближе к концу. Будет насобирать клюквы. Черноплодки всякая ерунда это которая вот в конце да, да, месяца. Да, да, да. Давай попробуем клюквенную. Все по 400 и все по 40 градусов. То есть за каждый градус ты платишь 10 рублей нет. Я, может, нет, это... тут? Хотя бы. Экстракт этот. Да. Да. Все равно, мне кажется, должно быть по насыщеннее. Вот по консистенции, по плотности вот должно быть больше. Ну нет у них сейчас, блядь, Урожай, не урожай, ну. Вот они, может, по зиме пойдут уже там, ну и по осени. более цветные, более насыщенные. Есть версия, что они вот зря называют это настойку. Мы возьмем с тобой на обзор настойки, либо зимняя деревенька, либо сармовская. Там есть клюква, рябина, они по крепости идут то ли 26, то ли да, 28, вот 6, то ли 30 градусов в этом районе. Но они вот именно как плотные. Там колера просто. Там, там хуйня колера, там вот просто именно как бы в.. Плотность самих ингредиентов высокая. Ну, На вкусненько я выбрал, ну добрый Ну а здесь вот прям вот как будто. За из За ЗОЖ и за ЖВ баларус. Живе. Предконтрольная дегустация бульбаша клюквиной. Давайте. А мы до второго буля даже не добрались. Мы не донимаем. Ничего, конечно, нормально, давай давай она вот, по-моему, попросила. На же собрались. вот Вот, я сполоснул. Мне кажется, у меня на стенках сидели запахи от предыдущих Нет, ты не запивай просто это. Или, я... Или на усах. Или на усах. Коли не запивай, тогда, будет, тогда не будет все одинаково. Или на уса. Лучше Закусывай. Запивай, по не в конце. Лучше закусывать. Совет от Ивана. Организм скажет а потом спасибо. Будет чему выходить. Красиво. Будет чему выходить красиво. Забрить. Ставьте лайк, чтобы отморозить Ивана. Без вашего лайка он не разморозится. Мы поддерживаем белорусов во всех их начинаниях. Мы причем придерживаем и тех и тех и тех, которые считают, что Лукашенко просрал выборы, и тех, которые считают, что Лукашенко немножко всех нагнул на выбор. И ну он... каждого свой но все равно как. Естественно. Мы считаем, что белорусы должны сами разобраться и максимально отключиться от влияния внешних факторов. Вы делали третью? Третий контрольный круг. И теперь я понимаю, что что-то происходит. Что происходит? Что происходит? Посмотри на мое лицо. Выборы. Так как я? Ну что-то спирт не люкс, походу. Ну нахер. Айялягу -ай приляху. Тройгастын со стороны. Я просто поплопну. Ну а теперь, уважаемый, в меня вселился Александр Григорович. Лукашенко я готов сейчас устроить что-то, что-то по-своему. И, по-моему, это будет немножечко одной водочки бульбаш. Немножечко 10. на другой настойчике. Снова тебе, Иван мой. Русский друг. Зверобой. зверобой. Зверобой, да это зубровка. лучше наш белорусский... Это больше язык. на зверобой похоже, не зубровка. И зверобой не пил. Давай. По 15 капель каждый. За свободу, дружбу нас, белорусских людей. Все три купажирования бульбаша, шорст поберы. Мы один святейший народ. Белорусы, братья, не стоит поднимать. Это был ваш выбор. Вы выбрали меня, и мы такие решили. Такие. мы такие решили. Шалом, россияне. Да, да, Давайте, да. братья, белорусы, россияне, славяне, украинцы и латыши, литовцы, все братья, выпиваем. Здесь все три Бульбаша, что были до этого на этом обзоре. И одно я скажу, знать хочу точно, Баба возу телеги легче скинули эту про западную бабышу выпьем за наш а единый белорусский народ. Кто не хочет работать, тот пусть не работает и бастует. Иван, мой русский друг, давай выпиваем. Что, Что это? Получится реветь просто от такого купола, блядь. Бедон, блядь. Литр молока мне на спину ехать. Это самая жестокая, да? она ж... жестче перцовки. Действительно жестче перцовки. Я остаюсь при своем мнении, что она все так же на любителя, потому что есть люди, которые любят что-то. У ней есть ярко выраженный вкус. Угу. И он через не... чересчур травяной. Он, он не каждому заходит.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 Ну, они а чуть-чуть, да, с концентрацией клюквы, конечно, обосрались. Хотелось Подытож. бы больше. Больше? Стоило бы 500, может, я не знаю. Подытожим. Медовая с перцем. Мое мнение. Слабо, насыщенная. Хотелось бы больше аромата, а она проигрывает конкурентам. Конкурент даже самый дешевый, вот из их э, линейки. Более пилосовой, согласен персовочка от производителя этого Вин-Вин или алконарта Завода Ладога За 330 рублей По-моему, 360 или что-то типа того стоит Она вкуснее и насыщеннее Там всего лишь один перец С Немировым она действительно чуть-чуть проюбывает Но здесь чего-то мало Но аромат есть С медом наебали, мне кажется как С медом наебали, меда дали мало Меда вообще не было Ну, Он был как бы по запаху По запаху? Рекомендую. Оно имеет место быть, но есть варианты дешевле и круче, чем вот это. Да. вот. Да. Поэтому э, бульбаш медовая с острым перцем кидается у меня. Да. Съедается, <си> <си> сами. Да. Давай вот. сразу. <си> <си> вот. Она, она имеет место быть, но за 400 рублей я не готов ее Нет, не обретать. себя за 400, точно. Бульбаш зубровая. Здесь в отличие от обеих предыдущих, ну то есть э, предыдущие и последующие, э, кроме вот этой травы зубровка. Нихуя! Не, ну настой конкретный внутри травы. Есть аромат травы, есть вот. Нет, тут именно вкус травы прям присутствует, прям вот это. Я просто зубровки раньше, ну вот не пробовал. Что это за трава, я не знаю. Не жевал, не козел. Не жевал, да. Не жевал, не козел и, и, Мне и сложно не сложно судить. И поэтому. не нюхал. В общем, мы пришли к своему условно-профессиональному мнению, к тому, что это для любителей. Это для медиков. Кому нужна, нужна медика? там, я не знаю, всех вот этих вот персонажей, которые любят травы. Она подойдет идеально. Имеет место быть только ровно настолько, насколько мы и считаем ей быть нужной. Вы хотите, попробуйте. Но нам она зашла не более одного раза все там кайф есть все таки в принципе но вот, пожалели пожалели вы от клюквы слабо да. потому что вот да вот, деревенька бульбаша выебет в рот честно по качеству клюквы она в, она просвет по крепости она она, она выиграет по Ну лучше возьмем 2 за 400 блядь, по акции блядь, деревеньки да, там Чем что За 400 там, 4 -4 я не знаю. Она 230-240 стоит. Да, да, да, что-то в этом районе. И мы не проведем нихуя. И мы поддержим -а нашего российского производителя. А здесь здесь что-то. Обосрались, обосрались, ребята, честно, обосрались. сухими ягодами вы пиздец вообще тут напортачили нахуй. Это не лучше даже не производите нахуй. Такую шляпа. Конченное дерьмо. Ну вот жил, эти три бутылки достойны только лишь внимания. Вас, подписчиков, максимум. Вас, подписчиков, выбрать вам самим всегда придется, принять общее решение собственное. Но мы вам рекомендуем все равно всегда попробовать. А перед тем, как попробуем, попробуйте, действительно, вам действительно нужно подписаться на мой канал. Увидимся на следующем обзоре. Да, не а не дальше, я вам обещаю, будет мощно. Пока. Здесь нужно чуть более подробно рассказать. Более подробно, более подробно, более подробно рассказать. я более подробно, Саска, рассказать. Я фриз такой, это блядь. Кулданул что-то, мантру ебанул нахуй. На неделю её засох. Вот перекуриваем и потом будет флешмоб. Перекуривай надо кому-то продать свои мысли, потому что интеллектуальный уровень... Лучше мысли, чем тело. Подписывайтесь на канал, здесь мы продадим вам наши мысли.